Друзья, всем привет! Это канал Вероника в США, канал, на котором мы говорим о жизни в Америке. И сегодня мы поговорим с вами о том, что американцы выбрали для себя сакральную жертву. На днях осудили полицейского Дерека Шоуэна, который задерживал Джорджа Флойда, и действия которого, по мнению многих, привели к его смерти. Но это так, вот для большинства людей. А для меня к смерти его привел его образ жизни. И это такое то, что сейчас в Америке не говорят. Сейчас об этом крайне страшно сказать вслух. И вообще, если ты не выразил общее ликование тому, что приговор э, был вынесен, и то, что его обвинили по всем трем статьям, которые ему вменялись, ты уже как-то выпадаешь из общей конъюнктуры американского общества. Это очень грустно. Это очень грустно. знаете почему? Не потому, что все ликуют и радуются вообще, я вам хочу сказать. Здесь такое общее ликование происходит на тему того, что его осудили, и он будет сидеть как минимум 40 лет. А грустно, что никто за него не заступился. Вот это самое страшное событие, которое лично для меня произошло. Вы помните, когда в школе попадается тебе такой учитель гадкий, который начинает вдруг травить какого-либо ученика? Ну, бывает такой учитель, который гад свои комплексы вымещает на ком-то, кто слабее его. И при этой всей ситуации травли одного человека, как правило, весь класс молчит. Да, но это в лучшем случае. Люди молчат и сидят закрытыми там ртами. А в ЛУ а в реалии, ну, наверное, процентов 70 будут поддакивать, улыбаться, смеяться, понимая внутри, что это гадко, это мерзко, что нельзя так вести себя по отношению к человеку. Но они будут смеяться, подхихикивать, поддакивать и э, дальше, возможно, даже продолжать травить этого человека. Вот это примерно такая же ситуация, которая сегодня происходит в Америке с Шовеном. Вы знаете, у нас же даже Джо Байден накануне приговора позвонил семье, Так называемой семье, потому что э, Джордж Флой с ними не жил, ну пускай так называемой семье, которая удачно получила 27 миллионов компенсаций и выразил свои глубочайшие соболезнования и сказал, что вот мы боремся, и мы на правильном пути, но вы держитесь, я знаю, что такое потери сам. А почему же Джо Байден не позвонил куче родственников тех черных людей, которые умерли от пуль других черных в гетто? Ведь приговор Шовы, но это не приговор одному человеку, которого выбрали козлом отпущения, а это приговор всей системе. Если это приговор всей системе, вы показываете другим полицейским, что может быть с ними, если они вдруг решатся заехать в гетто и начинать там в чем-то разбираться, и не дай бог подстрелят кого-то и убьют. Вы им говорите такой показывайте красный красивый знак стоп не надо не надо лучше не вмешиваться и Кому от этого станет лучше? Кому лучше не знаю, а вот кому хуже, знаю точно. Этим же черным, за чьи права вы так усиленно боретесь. И так, в этих всех неблагополучных районах, в которых в большинстве живет черное население, там очень много убийств. И страшно мне даже представить, что будет, если полицейские туда вообще перестанут вмешиваться. В реалиях нашей жизни есть такие районы Филадельфии, по которым ты едешь, ты не увидишь ни одну полицейскую машину. И если вдруг тебя там кто-то ограбит, дай бог не убьет и не изнасилует, просто ограбит, и ты будешь вызывать туда полицию, ой, я думаю, вам придется очень долго ждать. То есть это, знаете, помните был сериал «Менты» такой, очень хороший сериал, где там какой-то полковник или начальник подразделения как-то говорил про преступников. Пусть они перестреляют друг друга, главное не привлекая внимания общественности. Вот это все чего мы добились сегодня этим процессом? И этим осуждением человека, который, в общем-то, задерживал преступника. Он не пришел к нему в дом, он не схватил его просто так на улице. Да, то, как он его задерживал, у меня у самой вызывает оторопь. Для меня вообще жизнь любого человека, вне зависимости от цвета кожи, расы и так далее, важна. И более того, я вам скажу, что по своей сути для меня нет ничего страшнее чем потеря жизни. И неважно, какой образ жизни для, до этого ввел человек. Я никогда не ставлю вопрос так, что, ой, вот этот вот достоин, а этот недостоин Но при этом, при всем, это было задержание. И было задержание, когда человек фактически сопротивлялся. Если вы посмотрите на внешность Джорджа Флойда, вы увидите, что он достаточно крупный, большой человек. И мы можем сколько угодно предъявлять претензии Дереку Шову, на что он сидел у него э, на шее или на спине, когда тот уже фактически потерял сознание и слабо дышал. Но тем не менее, мы не будем забывать, что этот человек был при исполнении. И еще одну вещь я хочу сказать. Миннеаполис фактически полыхал все выходные до вынесения этого приговора. Но теперь у них новая фишка, они теперь начинают поджигать бизнесы. И приехала такая дама, конгрессвумен, как ее называют, по-моему, из Калифорнии, 82 года. О, Господи, старушка, сидела бы ты дома, хочется сказать. Так вот, она приехала, и э, вот этой вот толпе, а хуже толпы, наверное, нет в этой жизни ничего, но вот в этой вот обезумевшей толпе она кричала, что если вдруг, если вдруг они только посмеют не осудить Шовена, мы должны... Ну, я не знаю, как точно перевести на русский слово конфронтинг, но это что-то фактически «мы должны воевать сильнее». Ребята, блин, куда уже сильнее? Вы так уже пожгли, пограбили. Сильнее – это что, просто начать убивать людей на улицах? Что в ее понимании? Сильнее бороться. После этого гадкого поступка я вам хочу сказать, что даже судья, который вел этот процесс – там рассказывал и давал свои объяснения, говорил, что это недопустимо, что это фактически давление на суд. Вообще, что, что испытывали присяжные в этот момент, это ну, практически недопустимо. Вообще, Америка же достаточно давно славится своей системой правосудия. И, конечно, Эйфемида не всегда справедлива и слепа, но, тем не менее, надежда на то, что Объективные суды есть, должна быть. Более того, в Америке категорически запрещено оказывать давление на суды на присяжных. А вот то, что конгрессвумен там на улицах кричала, это не давление на суды присяжных, а то, что там какие-то угрозы поступали и адвокату, и прокурору, и всем подряд, это не давление. Меня очень удивляет одна простая вещь. Почему вы в зародыши не погасили это все? Почему вы, эм, ну, скажем так, позволили это все делать по отношению к людям, которые делают свою работу? А, я забыла, для того, чтобы потом Джо Байден мог добавить себе это в заслуги и сказать, вот как при его президентстве справедливо отнеслись к полицейскому, который задушил Джорджа Флойда. Я забыла, да-да-да. И больше всего мне понравились американцы, которые писали, да, слава богу, правосудие свершилось, пусть он гниет в тюрьме. Ё-моё, ребята, я вообще думала, что русские люди достаточно кровожадные. И особенно после дела Ефремова, почитав все комментарии, мне все стало про нашу нацию понятно. Ну, точнее, оно мне было понятно и до того, но... Дело Ефремова мне вообще вот полностью сняло, как-то пелену с моих глаз. А теперь я поняла: не, ребята, если возбуждать это в толпе, если возбуждать это в нации и в народе, то агрессия, ненависть, злоба и все вот эти вот низменные чувства человека, они и будут прогрессировать. И это делается. Абсолютно намеренно. Я только не понимаю, когда это делается со своей собственной страной. Я понимаю, ребята, вы там надеетесь. Та же конгрессвумен, которая вот это вот несет, давайте, бороться сильнее. Или тот же Джо Байден. Вы надеетесь, что вы все там огородитесь в своих хороших райончиках, в своих хороших домах. Но, к сожалению, так не бывает. Рано или поздно толпа дойдет и до вас. И рано или поздно все, что вы... Возбуждаете низменное в американском обществе, вас и шарахнет по башке. В этом я уверена сто процентов. Единственное, я повторю свою мысль, которую высказала в начале ролика. Самое для меня страшное, что при сегодняшней конъюнктуре, при сегодняшней политике, при сегодняшней обстановке в США ни один человек, публичный, ни один не заступился за этого полицейского. И это страшно. Это говорит о том, что общество запугано американское, и это говорит о том, что направление, в котором оно развивается, теперь не индивидуализм, личность, свои собственные убеждения, а это страх перед э, общим мнением, это страх... Высказать свое мнение, которое противоположное всем остальным, потому что это за собой повлечет последствия. И только из-за этого всепоглощающего страха не видно ни одного человека, который бы публично поддержал этого полицейского и сказал: Ребят, что мы делаем? Зачем мы выбрали эту сакральную жертву, и э, мы же. Блин, другие, у нас же другие ценности. Мы же не такие. Нет, нет. Но вы, ребята, обязательно напишите, что вы на эту тему думаете. Оставляйте свое мнение в комментариях. Ставьте пальцы вверх и подписывайтесь на канал. Пока-пока.